Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас обзор 18 каталога Фаберлик, он уже трехнедельный, нормальный, много тоже новиночек, очень интересных, так поехали. Поставлю отзывы на новинки 17 каталога, здесь кратенько, а так а, следом выйдет ролик про новиночки, нужно было время, чтобы их потестировать, поэтому он у нас с вами немножко задерживается. Появляется новый оттенок в крутых запеченных тенях, Glam Power, не мое, поэтому брать не буду, здесь бы мне вот единственное хотелось, вот эти все три у меня, ну, два точно будут не задействованы, если этот как хайлайтер можно, поэтому мимо этой новинки я пройду. Ярко-сиреневый, такой не, не, не. я такое не люблю Очень классная помада а, Самая практически любимая Одна из любимых Это жидкая матовая, по хорошей будет цене 299 рублей Здесь потрясающие оттенки Она на губах бархатистая У нее очень бархатный, нежный, классный финиш Поэтому прям рекомендую присмотреться Кто не пробовал особенно И цена очень будет вкусная Глиттер для тела, вот этот он у меня валяется Ну не знаю, раз в год на Новый год уместен Возможно будет не более Да так, дальше наклейки мы еще не пробовали, но ну, наклейки они и наклейки, я имею в виду переводные татуировки и для дизайна ногтей, к новому году обязательно попробуем, лак, кстати, вот этот с блестками очень классный, Фуберлик, он очень долго держится, прям вот очень-очень. У нас с вами будут снова купончики, зимние купоны. За каждые 999 рублей, грубо говоря, за 1000, будет даваться в ценах каталога, имейте в виду. То есть в ценах каталога за 1000. Вам будет даваться вот такой купончик, минус 50%, и потом на уход за кожей, уход за волосами, на гигиену мы будем их с вами тратить. Уже много раз такие акции были. Сейчас к Новому году Фаберлик нас опять радует. Может быть, что-то стоящее будет. А, дешево масочки вот эти вот предлагают в этом каталоге 299 рублей. Только два оттенка. А, я не люблю, не люблю эти маски, потому что вот этот вот шиммер, он застревает в пушком волос, ее практически нереально смыть с лица. А, эффекта от нее я тоже не вижу никакого. Это вот просто баловство для тех, кто ведет блог, да, а сделать вот такую красивую серебристую масочку и не более очень много вкусных цен, на самом деле, в каталоге, это очень радует, и новинки тоже. Смотрите, «Дон Леон» в формате 30 мл новинка, да, поэтому можно за 239 рублей попробовать даже 35, по мл. миллилитров. Какая из них 30? Вот страница белая, текст светлый, непонятно совершенно, и не написано даже «Дон Леон». Вот если «Элисар» написано, «Дон Леон» нет. Один из достойных, кстати, ароматов «Фаберлик», такой достаточно сладенький, приятный. Вот у нас с вами еще одни очень интересные новинки. Я по описаниям себе уже приглядела. Один аромат, э, ну не знаю, правда, не знаю, мне берут сомнения. Э, На описание, кстати, вообще можно практически никогда не смотреть. На каждом аромат как-то по-своему раскрывается. И шлейфить может по-своему, но я вообще не люблю парфюм э, с роликовым, вот этим вот наконечником, скажем так. Роллерон. Он называется Роллером. Не очень мне нравится, не люблю. А, потому что, ну, чтобы чувствовать этот аромат, нужно долго-долго по себе этим роликом мазюкать. Мне не нравится. Лучше бы сделали, пусть и малышки, 10 мл, они а всего, но с распылителем. Мне вот так бы хотелось. Но обязательно что-то возьмем с вами, попробуем. И посмотрим, насколько стойкие и так далее. Интересные новинки, интересные на самом деле. Парфюмерия. На зиму мы с вами уже разбирали, что можно взять. Девчонки, у меня к вам просьба, девчонки и мальчишки, кто брал э, электробритву роторную? Вот дайте, пожалуйста, отзыв. Она не бюджетная, совсем не бюджетная, но я думала, может быть, приобрести все-таки стоит. Мне кажется, на маркетплейсе, конечно, она подешевле будет с такими же характеристиками. Но тем не менее, вот кто брал, расскажите, работает не работает? Я видела девочки, многие писали, что приходит брак насколько чисто брит, то есть вот прям гладко-гладко, как обычная бритва, или все-таки а, слышала тоже отзывы, остается вот немножко от нее щетина. Пожалуйста, кто брал для своих мужчин, девчонки, напишите. Очень интересно будет на эту тему побеседовать. Новый оттеночек полета Glam Team. Он, конечно, интересный, тоже в сиреневое у нас все с вами уходит в этом каталоге, все новинки практически. Цена 649 без скидки, где-то 500 рублей со скидкой, адекватная вполне. Но мне не очень нравятся здесь оттенки. Я опять вижу, что я буду пользоваться максимум двумя. Не знаю, буду брать, не буду, посмотрю. Так нет. И вот эти тени, тени сами в палетке, они такого среднего качества, у меня к ним рука вот тоже не тянется. У меня сейчас больше тянется рука либо к жидким, теням, да, вот эти вот, которые у нас блесточками, либо к жидким матовым от люкс визаж. а вот эти прям не хочется доставать, потому что, ну, если есть тени, которые можно нанести, они весь день, как будто вы их только нанесли, остаются на вашем веке, то зачем брать что-то другое, да. Так, по поводу новинок в уходе за ногтями. Масло Монарда для ногтей и кутикулы очень классное, тоже впитывается очень быстро, замечательное, просто понравилось, все супер, все отлично, все потрясающе. Дальше у нас с вами масло-сушка для лака, для ногтей и в то же время тоже питание и защита. Обалденная, девчонки, вещь, обалденная, просто нанесла кальциевый щит, кстати, кальциевый щит тоже очень нравится, 169 рублей, без скидки всего будет, да, вообще цена тоже очень приятная. А, нанесла кальциевый щит и сразу нанесла вот это масло, чтобы он быстро высох, моментально высыхает, моментально впитывается, никакой масляной пленки на руках нет, так же, как вот и от этого средства, что удивительно, хотя они оба масляные, все прекрасно, все замечательно и высох сразу моментально. Я удивилась, я попробую потом на простом лаке, обязательно поближе к Новому году, а пока пока восхищение и кальциевый щит тоже нравится нравится знаете чем не приходится его стирать жидкостью для снятия лака то есть нанесла один слой хожу вот он до сих пор у меня на ногтях и кое-где он слезает или впитывается вот я даже не замечаю этот процесс и то есть сходит с ногти равномерно вот мне это нравится что мне не нужно его стирать жидкостью для снятия лака то есть все прилично очень даже очень интересуют вот эти новинки. Обязательно будем брать, обязательно будем пробовать. Это у нас с вами э, серия куркума. Это кремы с куркумой. Вообще, э, куркума уникальный продукт. И для приема внутрь я в этом точно убеждена и знаю, что он от многих патологий, скажем так, от многих заболеваний, вот он, она помогает. Уникальный на самом деле продукт. Его используют и для улучшения цвета лица, да, можно делать, допустим, в горячую воду добавлять куркуму, и потом делать кубики льда или тоники какие-то. Тоже очень здорово. Поэтому серия очень заинтересовала. Фаберлик умеет удивить последнее время. Самоомоложение, свободные радикалы, сияние, ровный тон предупреждает возрастную пигментацию, превосходя в этом большинство натуральных экстрактов. Вот это вообще очень актуально для многих, потому что последние годы из-за повышенной активности солнца пигментация – это прям беда многих девчонок. 999 рублей набор, естественно, будем набором и брать. Дрим терпим. Очень хочется попробовать сыворотка, да? Нет, не сыворотка, эссенцию. Эссенцию очень хочется попробовать. И сыворотку хочется попробовать но я к чему это все дела расслабляющий месть для сна зашел вообще капитально у меня Ксюха теперь все мама закажи еще он у нее стоит в комнате она когда ложится спать она распыляет его ей безумно нравится она сказала только он больше никакой ничего не хочу а мы а, с крестюшку все в комнате тоже перед сном распыляем здорово замечательно супер минус а, 40 процентов поэтому надо будет взять в запас все прям оценили всем очень понравилось гиалуронка с хорошей Ценой многие средства, на нее и так в принципе всегда цены хорошие, а здесь еще и желтые ценники. То есть при покупке двух средств срабатывает акционная цена. Зимой можно обратно вернуть ее в уход, у меня сейчас нет от нее никаких высыпаний подкожников. Работает она изумительно, кожа преображается, все прекрасно. Кислоты. Не забываем с вами про кислоты. Кислоты – это наше все На зиму у нас с вами что кислотного есть. Я сейчас активно пользуюсь кремом, да, пользую его. Активно пользуюсь обновляющим лосьоном. Цены дороговаты. Можно ждать акции, бывает периодически на них. Сейчас вот будет акция на пилинг. Тоже очень классная система. Первый шаг – это сама кислота. Второй шаг – что-то типа скраба-гамажа. Третий шаг – крем. Смотрите, что вам нужно. Может, вам только одна кислота нужна. И чтобы не тратить, грубо говоря, ваш бюджет, да, Карбокситерапия 799 рублей Программа вся вместе с маской Это очень хорошая цена для этой системы Очень хорошая Мне нравится безумно Пользуюсь регулярно, пользуюсь активно Еще когда набрали с вами по сроку годности в распродаже Я еще те запасы никак не израсходую а, Вижу результат, вижу кожу упругую Вижу кожу свежую, сияющую Мне очень нравится эта система Поэтому тоже можно присмотреться Грин Кармус снова вернули в каталоге, кстати, хороший очень, не тянется э, рука кремом, э, да, потому что ну не знаю, почему-то вот не тянется, не то, что прям эффекта нет, но, не знаю, слабовато они, что ли, для моей кожи, но мне очень нравится умывашка. Вот умывашка, гель прям очень классная, вообще супер из этой серии. Много желтых ценников, много наборчиков, что не может не радовать. У нас с вами новая компания к Фаберлик присоединилась, видели, да, чистота там у них БАДы, аппараты, цены космические. И уже вроде как с этого каталога они будут доступны нам в личном кабинете. Там сначала, по-моему, партнерам они доступны, только потом ВИПам. Но, вы знаете, цены, которые я видела, я за такие цены брать не хочу. Не хочу. Детская серия пока проходит мимо. Почему расскажу во влогах? Потому что кое-что нашла интересное, очень крутое. Девочкам уже в Телеграм рассказала. Поэтому пока faberlic Фаберлик детскую серию не беру. Нашла бомбическую серию, другой. Во влоге вам обязательно расскажу. Касательно этих шампуней пользуюсь. Нравятся потрясающие, классные, густые, гелевые, обалденно пахнущие. Даже крапивные, хотя больше мне нравится алоэ. Чем они отличаются? Крапива для нормальных волос, алоэ для поврежденных волос. После крапивы у меня практически мочалка на голове. Но мне нравится эффект продленной чистоты головы и визуального, ну и вообще тактильного объема, то есть прикорневого. А, то есть волосы сухие, нужен дополнительный уход, а, но я а, ни маску, ни бальзам после этого шампуня специально не использовала, так же, как и после этого, да, чтобы посмотреть на эффект. Вот здесь я потом наносила на кончики обязательно что-то увлажняющее, потому что прям просто солома. А вот здесь а, могла и не наносить. То есть все более-менее так достойно выглядело. Они очень хорошо промывают, очень хорошо. Но вот от укрепления нет такого блеска на волосах, как от алоэ. Да? Поэтому смотрите, это для нормальных волос, может быть даже не окрашенных, да, а это для поврежденных. Но они мне очень понравились на самом деле. Силиконы из волос вымываются на ура. Вот просто на ура. Хорошая серия зашла. Пользуюсь большим удовольствием, пока только ими и даже ни к чему другому рука не тянется. Размягчающий крем-компресс, желтая цена, антипреспирант. Крем-компресс очень хороший. Знаете, как можно его использовать? Наносите на ножки, на свои, надевайте пакетики, бахилы, все что угодно, и носочки по походите так полчаса, а потом пьемзой под душем. Все, пяточки идеальные. Класс, супер. А потом намазать с кремом гладкие пяточки, надеть носочки, и вообще несколько дней просто можно в инстаграм фотографировать свои стопы. Ну, не в Инстаграм, конечно, я там не сижу, Ну в любую социальную сеть. Так, поехали дальше. Где у нас еще с вами новиночки, про что вам еще рассказать? Спрашивала, на чем остановиться. Некоторые девочки написали, хотелось бы услышать про пудры. Про пудры, мои хорошие, я вам не расскажу, потому что я ими не пользуюсь. Кушон заменяет мне и крем, и пудру, и мне не нужна она. А прокладки обязательно возьму, у нас будут с вами ночные, 40% скидка, не самая дешевая цена, но у меня подзаканчивается, поэтому нужно пополнять запасы. Так, девочки, ждали а, отзывы на лубрикант. Лубрикант Сторода Амора и лубрикант, не знаю, пролистали мы его или нет. Господи, из какой линейки, девочки? Давайте, помогайте мне. Забыла, забыла, сейчас найдем. Вспомнила, Луника, в каталоге не нашла его почему-то. А, сравнила, сравнили, попробовали Что могу сказать? Луника, да, несмотря на то, что я не люблю одушку этой серии Он гораздо лучше а, Лубрикант Стора он практически сразу подсыхает То есть смысл в нем теряется А Луника нет, он остается влажным, пока вы его не смоете, грубо говоря да. То есть разница огромная Поэтому, конечно, да, конечно, Луника а, Не сравнить вообще со Стора не знаю, может быть, как-то на другой коже он проявляется по-другому, все вполне возможно, потому что девочки сравнивали, писали, разворачивались споры на эту тему, очень такие прям с подробностями. Поэтому, да. Так, дальше. Ну, кремы для рук я не останавливаюсь на них, они просто перевыпущенные обычные посредственные кремы, мне от них мало питания. Так, что у нас новенького здесь с вами в БАДах? По-моему, ничего, БАДы единственное у нас вот от, от другого производителя присоединяться, пока в каталоге этой продукции нет, но на сайте уже, я думаю, она будет доступна на следующей неделе. Должна быть, по крайней мере. А, и еще один момент, опять я его озвучу, потому что многие девчонки спрашивают, нет в каталоге, что делать. Не все, что в каталоге, а, то есть не вся продукция умещается в каталог. Для мытья посуды буду брать, заканчивается в запас. А, на сайте все есть. Абсолютно все. И что-то очень дешево, что-то по обычной цене. Если нет в каталоге, это не значит, что это нельзя заказать. Открываем с вами вкладку «Товары», вводим название нужного продукта. Если знаем артикул, если не знаем название или серию и так далее. И все, и все вам выдает. Поэтому каталогом не ограничивается да, заказ. Совершенно не ограничивается здесь ну, немалая часть, но ну, половина, грубо говоря, всего ассортимента. Так, а по поводу вот этих ароматов, да, они классные, да, они суперские, но освежитель для белья, его хочется назвать. Нет, не освежитель для белья, но, в общем, ароматизатор, который в шкаф вешать, да. Катюшка Лав, а, а, канал Катя Лав, да, она тоже написала комментарий, что ей вот этот освежитель для белья, для шкафа, да, он тоже пахнет арбузом, да, поэтому что-то тут Фаберлик понапутал, не, не в ту серию запихнул эту вещь, поэтому... Имейте в виду, кому нравится такой арбузодынный аромат, то можно заказывать смело. Это я вам все про новинки вещаю, про новинки. Салфетки еще возьму, заканчиваются обязательно. Влажные чистящие без пятен. Я ими чищу всю одежду, ковер, если что-то заляпали. Крестюшка от пюрешек, от еды и так далее. Изумительно. Лучше всего, лучше салфеток от пятен даже. Так, по поводу термобелья, еще отзыв сейчас вам свой расскажу. После первой же носки появились катушки, особенно между ножек, но не критично. Ксюшка ходила на каток уже в нем, ей было очень тепло, было жарко Поэтому, да, поэтому носим с удовольствием. Но вы знаете, вот настоящее термобелье, оно обладает определенными характеристиками. И там немножко другая ткань, нежели фаберлик. И здесь можно сказать даже не термобелье, а просто теплое, с начесом, кофточкой и штаны. Да? Но это не термобелье по характеристикам. И цена у настоящего термобелья, она... А, несколько другая тоже Не такая, как Фаберлик, а в разы больше Поэтому на это тоже нужно обращать внимание Не ждать там каких-то чудес, да, тепло, да, здорово, все хорошо Но не больше Никаких зайков нам в этом году не выпустили, к сожалению Но выпустили вот такие классные а, Family look костюмы То есть можно всю семью одеть Очень много-много здесь одежды я так полистала, посмотрела, и не вдохновилась Потому что брать еще одни футболки, брать еще одни штаны И ладно, вот были бы зайчиками Там еще что-то, но здесь не зайки нет, здесь зайка, здесь медведи и еще кто? Медведи одни, наверное, да, мишки, почему-то мишки. Можно было бы вполне такую коллекцию выпустить С зайками, было бы интересно. Мишки, Деда Мороза, да, термос, кстати, термос проверила, тоже в ролике подробно расскажу. Он очень долго держит тепло. Я бы даже сказала не до трех часов, а гораздо больше, поэтому я им очень довольна. Я приятно удивлена. Потому что он достаточно тонкий. В термосах мы уже разбираемся. Муж всегда на работу их с собой берет. Уже много-много лет. Поэтому есть чем сравнить. И он, он держит долго. Очень приятно. Да? А вот про что я говорила. Саша ароматизатора для белья. Он дыноарбузный. Никакой он не цветочно-цитрусовый. Имейте в виду. А вот эти два продукта, да, они действительно дыноарбузные. У нас с вами гномики в распродаже. Смотрите, 399 рублей. Еще голубого, что ли, себе взять, если будет на складе. По каталогу, значит, рублей 300 будет со скидкой. Ну, вообще дешево, на самом деле, можно третьего себе в коллекцию взять. Хотя у меня белого нет, у меня есть розовый и есть вот такой зеленый. Можно и беленького взять, как декор, как для уюта дома, очень здорово. Безумно нравится. Новый аромат счастья, очень нравится, все здорово, но вот с тремя палочками я его вообще не чувствую, только когда прохожу мимо, надо сейчас вставить остальные две, но я из испечу, если честно, не сильно чувствую, когда вот с улицы заходишь в квартиру, но ну, нет прям такого, у меня были аромодиффузеры от другого производителя, и там пахло на всю квартиру реально, но кто такое любит, опять же, потому что может кто-то такое не любит, а это прям вот, вот только когда мимо прохожу, только и чувствую, слабовато, слабовато, но аромат очень нравится, поэтому... Стоит шампунь, еще не попробовала, потому что Ксюшка ходит с косами, а вот эту новинку попробую на себе, завтра буду мыть голову, и как раз вот в ролик с новинками он войдет, этот отзыв, поэтому смотрите, расскажу тогда, как он себя ведет, спутывает, не спутывает и так далее, потому что заявлен опять как шампунь-бальзам, но я очень сильно сомневаюсь, то же самое с пеной, будем пробовать только сегодня, поэтому в ролике про новинки тоже этот отзыв пойдет. Серия «Зима» я вам уже говорила. Это полная копия предыдущей серии прошлогодней по аромату. Это медовый имбирный аромат, достаточно яркий. Немногие его любят. Я к нему нейтрально отношусь. Кто-то его обожает. Просто изменили картинку. А так все один в один. Кстати, нашла у себя дома вот эти тапочки, поэтому тапочки больше заказывать не буду. Разбирались, наконец-то я их нашла. Ксюха ходит вот в этих, и они действительно, как вы писали, гораздо лучше выглядят вживую, нежели в каталоге. В каталоге они выглядят очень плохо. Ксюха носит с удовольствием, все отлично, все замечательно. Для новичков у нас в этом каталоге будет вот такой вот подарок. Это палетка на выбор, какой оттенок больше нравится. Неплохой подарок. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.